Значит, параметры оценки закладка да значит здесь непосредственно мы вносим данные по интенсивности движения здесь мы можем заносить ну естественно часовые как это принято и можем значит носить. также имеется результат наших интенсивностей в виде балок в масштабе то есть можно понять объем перемещения зрительно да не вчитываясь в количество транспорта, то есть там цифры. То есть понятно, что у нас прямой поток больше, поворотный и меньше. Ну, в общем, схема имеется наглядная. Далее значит, есть возможность установить всевозможные значения по геометрическим параметрам. Скажем так, радиус поворотов, уклонов, каких-то определенных параметров, которые будут в дальнейшем использованы для оценки пропускной способности.